Глава 7. Летние зигзаги судьбы. Так или иначе, моя первая школа семинаров в Сан-Франциско завершилась. Приезжие слушатели разъехались по своим штатам и городам, и я вернулся к обычной уже целительской практике. Я немного вздохнул свободнее, так как вечера у меня освободились, и можно было заняться уже тем, что было интересно. И хотя первая школа не принесла мне ожидаемых денег, но это был мой первый опыт работы по моей системе с носителями другого языка и культуры. И он показал, что качественные изменения, создаваемые мною, не зависят от того, понимает ли человек, что я делаю или нет. Так или иначе, это не может быть связано с самогипнозом, так как люди не понимали ни одного словечка, которое я произносил, так как американцы по-русски не понимали ни бум-бум, не говоря уже о том, чтобы говорить. Они слушали перевод моих слов, но говоривший на английском языке переводчик не обладал ни гипнозом, ни любым другим словесным внушением. И к тому же многие свои действия я не комментировал, а только спрашивал через переводчика, каков результат моих действий. Так или иначе, я получил практическое подтверждение того, что качественная перестройка мозга и сущности – процесс абсолютно реальный, и не зависит от того, на каком языке говорит человек, на каком он думает а только от качественных изменений. В июле месяце определилось, что те иммиграционные адвокаты, которых мы нанимали, и советчики, как правильно оформить документы на рабочую визу, ничего не достигли. И тогда Джордж спросил у одной работницы городского совета Сан-Франциско о том, какого иммиграционного адвоката она может порекомендовать. Она ответила весьма оригинально. «Я не имею права вам советовать кого-либо, но если бы я была на вашем месте», то я бы обратилась к люблюму. Так весьма оригинальным способом мы попали к этому иммиграционному адвокату, который оказался неплохим специалистом и, как оказалось, действительно хорошим адвокатом. Его стиль работы отличался еще и тем, что оплата шла не почасовая, а заведение дела в целом. И это выгодно отличало его от многих других адвокатов, которые брали деньги за каждый час и при этом ничего практически не делали, чтобы добиться положительного результата. Мы предоставили ему все необходимые документы. Он поправил ошибки предыдущих работников и отправил наши документы по инстанциям. А между тем, после моей школы-семинара наметились некоторые изменения в моих делах. Точнее, потомок «Кастильских королей», о котором я писал ранее, и который в кавычках «забыл» заплатить за мою школу-семинар, попросил меня о личной встрече, на которую он привел еще одного человека. Этим человеком оказался Джо Кузимана. И вот они вдвоем предложили мне стать моими посредниками для звезды американского футбола первой величины Джо Монтана, который получил более двух лет тому назад, на 1992 год, серьезную травму руки и по этой причине не мог играть за свою команду. Он прошел через несколько неудачных операций и никакого результата. Во время игры у него оторвалось сухожилие, прикрепляющее двуглавую мышцу правой руки кости в районе локтя. Врачи сверлили кость и притягивали сухожилие через дырочку в кости, связывая потом сухожилие на узелок. Вполне понятно, что при первой же нагрузке на руку узелок развязывался. Короче, они объяснили мне ситуацию с Джо Монтана и предложили свое посредничество, при этом четко определили свой собственный интерес в этом деле. И пока не был составлен и подписан договор, в котором указывались проценты, которые они получат от моего контракта с Джо Монтана, мне встречу с легендой американского футбола не устраивали. Я никогда не интересовался футболом, тем более американским. Точнее, я вообще не знал, что такое американский футбол. А когда немного ознакомился, то был удивлен названием, так как с моей точки зрения это агрессивная игра, меньше всего походила на футбол. С европейским футболом я был знаком, так как мальчишкой и сам играл в эту игру с другими мальчишками во дворе и на уроках физкультуры в школе. Плюс мой отец был заядлым болельщиком, и таким образом я был в курсе практически всех футбольных событий, так как каждый забитый или пропущенный гол сопровождался бурным проявлением эмоций отца и его криком "Гол!", который просто было невозможно не услышать. Так что хотя я и не был футбольным фанатом, но волей-неволей был пассивным болельщиком. Так что, что такое футбол, я знал весьма неплохо. И поэтому меня очень сильно удивило, что агрессивная американская игра названа футболом тоже, потому что в ней ноги в любом случае играют далеко не первую роль. Не меньше меня удивило и то, что настоящий классический футбол футбол в Америке называют сокер, а смесь регби и древней игры индейцев майя прообраз современного баскетбола – американским футболом. Многие, наверное, уже знакомы с тем, что из себя представляет американский футбол – но для нас и Светланы это понятие тогда было терра инкогнито. Носятся мужики по полю в современных доспехах с мячом в руках. Да еще не круглым, а веретенообразным. С главной целью добежать до заветной черты, не уронив мяч. А другая команда делает все, включая удар корпусом со всего разбега, чтобы не допустить этого. При этом ключевым игроком является бросающий мяч. Чем быстрее и дальше этот игрок бросит мяч, тем больше у команды шансов получить желанные очки, приближающие победу. При этом совершающий такую передачу очень часто даже не успевает сделать бросок, как оказывается похороненным под грудой тел, иногда в прямом смысле этого слова. Правда, время от времени игроки бьют по мячу и ногой, и мяч должен пролететь в ворота, которые не имеют перекладины. Короче, образ некий обрисован. Надеюсь, образ вполне достаточный, чтобы возникло некое представление об этой игре у людей, которые никогда они не слышали. А эксперты могут пропустить это описание человека со стороны. Так или иначе, Джо Монтана в одной из таких игр, когда он пытался бросить мяч, оказался в такой куче мале, в которой ему сильно повредили бросковую правую руку. Несколько операций в течение двух лет ничего не смогли для него сделать, и вот, узнав о моих возможностях, у крутых бизнесменов возникла идея заработать на возвращении в строй легенды американского футбола. Итак, после подписания договора между мною и ими об условиях их посредничества, Джо зимана созрел для организации встречи с представителями Джо Монтана. Интересно и то, что при подписании договора о посредничестве прямой потомок Кастильских королей очень активно отстаивал свои собственные финансовые интересы совершенно забыв о том, что он не заплатил мне ни копейки за мою школу-семинар. Вполне возможно, что он рассчитывал расплатиться со мной из тех денег, которые он должен был получить по этому договору. Но об этом его биографы молчат, и навряд ли теперь на эту великую тайну будет пролить свет понимания. Но все по порядку. Вся эта суета вокруг подписания контракта о моих обязательствах по отношению к ним – еще даже до разговора с тем, кто может быть захочет, чтобы я занялся его рукой, и может быть заплатит мне за это, напомнила мне анекдот про Чебурашку и крокодила Гену. Когда Чебурашка обращается к крокодилу Гене и говорит ему «Гена, давай я возьму чемоданы, а ты возьмешь меня». Я заявил моим посредникам, что я не собираюсь тратить на него свое время, если он не будет готов заплатить мне миллион долларов за мою работу. Оба моих посредника с радостью поддержали такую мою позицию. И вот мы с Джорджем едем на встречу с отцом Джо Монтана и его партнером по бизнесу, которые в этом деле выступали посредниками со стороны легенды американского футбола. Все обстояло как в каком-то фильме про мафию. Отец Джо Монтана и его партнер назначили встречу на одной из зон отдыха на пересечении двух автотрасс, которые в Америке называют highway или freeway, что в прямом переводе означает высокая дорога или свободная дорога соответственно. Обе договаривающиеся стороны встретились на такой площадке для отдыха и приступили к обсуждению вопроса. Сумму в миллион долларов представители Джо Монтана встретили без возмущения. Только забросили удочку насчет того, не буду ли возражать, если часть суммы контракта за мои услуги будет снята, если Джо Монтана захочет дать совместное интервью со мной перед средствами массовой информации или решит мои иммиграционные трудности, так как он ногой открывает двери Белого дома и президент его левший друг. Я не отверг подобного предложения, только сказал, что нужно будет заранее обсудить, какую сумму от контракта он желает скостить этими своими действиями и оставил за собой право принять это предложение или нет, на чем мы ударили по рукам, и все разъехались, каждый в свою сторону. При этом меня очень попросили самому приезжать домой к Джо, объяснив такое желание тем, что Джо очень известная личность, Ему не хотелось бы привлекать раньше времени внимания прессы к этому факту. И еще одно. Они предложили мне оплату после того, как я верну руку Джо в норму, так как они хотят убедиться, что я действительно могу это сделать. В то время у меня еще не было медицинских подтверждений результатов моей работы в Америке, а то, что у меня было сделано в СССР, не воспринималось американской стороной как доказательство, несмотря на то, что у меня было достаточно медицинских заключений, о том, что было до моей работы и после. Американцы не верили советским рентгенам, ультразвуку, медицинским тестам и анализам. Американцы верили только американским рентгенам, ультразвуку, медицинским тестам и анализам, и соответственно верили только медицинским заключениям американских врачей. Так что волей-неволей приходилось это учитывать. Я согласился на эти условия, попросил Джо Кузимана все эти договоренности оформить документально, и приступил к делу. Наконец-то, после таких предосторожностей, я и Джордж отправились на первую встречу с Джо Монтана. Эта легенда американского футбола жил в пригороде Сан-Франциско в элитном районе, окруженном лесом, озерами и очень чистым воздухом, там, куда не достают туманы, которые очерчивают прибрежную полосу Тихого океана и где большинство дней в году солнечных. Кстати о туманах. Сам город Сан-Франциско туманами разделен на две части, где они есть и где их нет. Причем разделение столь резкое, что когда едешь на машине, то просто из освещенной солнцем части города въезжаешь в туман, и дальше уже едешь в густом тумане, который иногда достигает такой молочной кустоты, что из фарами дальнего света не видно дальше метра. Стоит только въехать обратно в солнечную часть, и все вокруг залито солнцем. Правда, если отъехать от побережья на миль 20-30, уже начинается полупустыня, плавно переходящая в пустыню, где солнце хоть отбавляй, а воды кот наплакал. Таким образом, райский климат и бушующая жизнью земля протиснулись между полосой прибрежного тумана и полупустыней, между прибрежной полосой с избытком влаги и остальной частью Калифорнии с почти полным отсутствием этой самой влаги. Самолеты — это полоса тумана, видна как прибрежная дымовая завеса, сквозь которую ничего не видно. Так вот, вилла Джо Монтана находилась именно в этой промежуточной природной райской полосе, окруженной зеленью и солнцем, куда мы с Джорджем в один июльский день и отправились на его машине. Джордж выступал и в качестве водителя, и в качестве Сусанина, и в качестве переводчика – он без проблем нашел нужную улицу и дом в небольшом элитном городке под романтическим названием «Красные деревья» – Редвуд-Сити. В глубине усадьбы стоял довольно-таки большой одноэтажный дом, так называемого средиземноморского типа, с ухоженными газонами и клубами вокруг. Я познакомился с хозяином дома, его женой Дженнифер и его двумя детьми, и приступил к обычному для себя делу. Когда я начал с ним работать, его правая рука почти не действовала – только 5-10% от нормы. Не подавали признаков жизни и большинство нервов поврежденной руки. Он ее практически не чувствовал. Короче, вариант крайней степени запущенности. Я провел с ним лечебный сеанс, нас угостили чаем, поговорили о том о сем, и мы с Джорджем отправились домой. Как я уже писал, для меня ни Джо Монтана, ни американский футбол ничего не говорили. Но я видел по лицу Джорджа, что ему, родившемуся в Америке... Этот человек был хорошо знаком, и он был несказанно рад, что у него появилась возможность познакомиться с таким человеком, да еще в такой семейной обстановке. Для большинства американцев жизнь звезд, будь то спорта или кино, или еще чего-нибудь, недоступна. Мне было откровенно любопытно, не более. К тому же вел себя Джо Монтана вполне нормально, без особых закидонов, что вызывало определенное уважение. И с этого дня три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, мы с Джорджем отправлялись по 408 автотрассе в городок Красного Дерева, в уже хорошо знакомое место. Обычно мы со Светланой всегда и везде были вместе, а в этой ситуации ей приходилось оставаться одной дома. Мы посчитали, что будет неприлично, если и она будет приезжать вместе с нами, а унижаться и спрашивать об этом не хотелось. Так что Светлана оставалась дома с Ланей. Теперь осталось пояснить, кто такой Ланя. Ланя ⁇ это говорящий амазонский зеленый попугай. Весьма забавно то, как он появился в нашем доме. Еще весной как-то раз мы вернулись со Светланой домой из города и увидели у нашей входной двери волнистого попугайчика. Он тут же пошел мне на руки. Мы его взяли в дом и стали думать, что же нам теперь делать дальше. Позвонили Джорджу и попросили его отвезти нас в зоомагазин, который он знает. Вскоре Джордж подобрал нас, и мы оказались в знакомом ему зоомагазине. Мы довольно быстро нашли пару нашему волнистому попугайчику. Купили клетку, корм, и тут случилось непредвиденное. В магазине я увидел еще совсем молодого, но уже довольно большого зеленого попугая в одной из клеток. Я спросил о том, можно ли его взять на руки, на что молодой парень, который работал в этом магазине продавцом, сказал, что взять на руки, конечно, можно, но лучше этого не делать ибо он еще совсем маленький и никому не идет на руки, кроме него самого, и то потому, что он его кормят. И еще несмотря на то, что он еще совсем малыш, клюв у него весьма солидный, если он клюнет или схватит кого-нибудь своим маленьким клювом, мало не покажется. Но я решил все-таки рискнуть, и каково же было удивление этого парня, когда птенец радостно прыгнул мне на руку и стал подставлять свою шею, чтобы я ему ее почесал. Короче, малыш вел себя совершенно не так, как его описали, и когда продавец хотел взять его обратно в клетку, тот неожиданно для всех стал кусать его за руку и прятаться у меня на плечах, перебегая с одного плеча на другое а по плечам, успевая еще щелкнуть своим действительно внушительным клювом. Короче, он не хотел возвращаться обратно, и как говорят в таких случаях, он выбрал себе хозяина, так что мы купили и его. Продавец магазина сказал, что он не может нам его еще продать, так как он еще очень маленький и нуждается в специальном питании. Но это не изменило моего настроя, и мы его забрали в тот же день, взяв специальное питание для него и оплатив еще дополнительно посещение его на дому за неделю вперед, в течение которой было необходимо специальное питание для птенца. Аналогичное произошло и со Светланой. Ее выбрал другой попугай, не такой большой, как зеленый амазонский, но тоже из тех краев. Его, точнее ее, мы тоже забрали с собой и вернулись домой с новыми жильцами, и тут возникла одна проблема. Вернулись мы с тремя попугами вместо одного волнистого, которого собирались прикупить, к тому, что к нам сам прибрался. Эту проблему удалось очень быстро разрешить. Мы решили пару волнистых попугачиков подарить вместе с клеткой детям Джорджа, так что и братья-близнецы получили подарок и, надеюсь, были этому рады. Так вот, когда мы с Джорджем отправлялись в очередную поездку к Джо Монтана, Светлана оставалась с Ланей и разговаривала с ним. И это привело к тому, что Ланя стал говорить полностью, копируя голос Светланы, да так, что не было возможности отличить его от голоса самой Светланы. И это послужило причиной нескольких казусов. Клетка с Ланей стояла в моем офисе. Она всегда была открыта, и он сидел или на специальной ветке над клеткой, или на моем плече, которое было его любимым местом. Комнаты в квартире, которую мы снимали, были расположены вдоль довольно-таки узкого коридора, на одном конце которого был мой офис, а на другом – большая кухня, которая соседствовала со столовой. Так вот, нередко, когда я из офиса уходил на кухню, я слышал, как Светлана звала меня «Коля». Услышав голос Светланы, я находил ее и спрашивал «Что?». На мой вопрос она отвечала вопросом «Что, что?». Теперь уже я с удивлением у нее спрашивал о том, зачем она меня звала. Думаю, картина понятна. Особенно это потрясло первый раз, потому что никто не ожидал, что птица может не только говорить, но и так идеально копировать голос человека. После первого случая розыгрыша со стороны Лани мне всегда приходилось спрашивать Светлану, она меня зовет или это Ланя. Но несмотря на это, я еще несколько раз попался на его удочку. Но это еще не все. Когда я звонил домой родителям очень часто, Ланя сидел на моем плече или на своей клетке в моем офисе и время от времени вставлял свое словечко. И в это же время моя мама спрашивала меня о том, не Светлана ли рядом со мной, и я каждый раз отвечал отрицательно, но никто мне не верил, считая, что Светлана просто не хочет говорить с моими близкими и сильно обижались на это. И никакие мои слова, что Светланы нет в комнате, не имели смысла. Никто даже не мог предположить, что птица может так безупречно копировать голос человека. Так продолжалось до тех пор, пока мы не послали домой видеокассету с записью, на которой говорила и Светлана, и Ланя. И только тогда все встало на свои места. Очень часто Ланя с философским видом, расхаживая по клетке, глубокомысленно произносил «Ланя хороший, Ланя хороший». Голосом Светланы. Эта птица была не только изумительным имитатором голоса Светланы, но еще и очень умной. Он заметил, что я здороваюсь с каждым новым своим посетителем, и соответственно при их уходе прощался с ними. Очень скоро каждый раз, когда новый человек входил в комнату, Лане говорил «Хеллоу!» И каждый раз, когда человек покидал мой офис, говорил им след «Бай-бай!». Причем всегда это делал точно в нужный момент. Никогда не повторял какие-либо слова просто так, лишь бы сказать что-нибудь. Все когда-либо сказанные им фразы имели смысл и были к месту. Вот такого особенного попугая я выбрал себе тогда, а точнее это он выбрал меня. Попугай, которого выбрала Светлана, говорить не умел, точнее не умела. и ибо так ее называла Светлана, тем не менее тоже была весьма необычной. Она свободно летала по квартире, и при малейшем подозрении с ее стороны, что ее хозяйке грозит какая-нибудь опасность, она живой стрелой бросалась на возможную угрозу и начинала колевать своим пусть и небольшим, но очень острым клевом, так что приходилось спасаться от нее бегством. Ее укусы были очень болезненны, и она всегда зорко наблюдала за всеми, кто осмеливался приблизиться к Светлане, в том числе и за мной. Особенно сильно она реагировала на фальш. И когда приходила к нам одна женщина, которая была неискренней и в душе ненавидела Светлану, она немедленно на нее кидалась в атаку. Вот такие верные друзья и защитники появились в нашем доме. А теперь вернусь к остальным событиям. Чтобы не возвращаться вновь и вновь к моему лечению Джо Монтана, забегу несколько вперед, оставив другие события позади. Когда событие уже произошло во времени, это сделать легко. И часто это единственный вариант передачи события, явления или факта целостно, полноценно, создавая единый непрерывный ручеек происходящего. Итак, я работал со своими пациентами утром и днем, начиная с работы по телефону с 10 утра до 11, а с 11 до 2 или 4 часов по полудню работал с людьми в своем офисе вживую. Каждый день я сбивал своих пациентов один за другим по времени так чтобы у меня не было больших перерывов между людьми. Таким образом, получилось так, что каждые 15 минут у меня был новый пациент. Это было очень удобно и для меня, и для людей, так как каждый из них знал, что в его время я буду всегда готов его принять без какого-либо ожидания. Пациентам не приходилось ожидать часами приема, как это зачастую бывает в офисах врачей, которые, назначая время на 9 часов утра, а в результате человек выпадает к нему на прием не ранее 10-11 часов утра, и то если повезет. Я всегда уважал время других и требовал такого же уважения к своему собственному. Если у кого-то возникали какие-то вопросы, требующие дополнительного времени, то я либо планировал на это дополнительное время, либо ставил такого человека последним в дневном расписании. И тогда я не волновался о том, что у меня на очереди новые люди, и надо сворачивать разговор. Таким образом, мне удалось организовать людей так, что почти никогда не бывало сбоя. В худшем случае, человеку приходилось подождать от 5 до 15 минут, и так было все время моего пребывания в США, без малого 15 лет. Закончив работу с людьми в своем офисе, я в понедельник, среду и пятницу ехал с Джорджем домой к Джо Монтана, проводил ему сеанс и возвращался домой. Все вместе, включая дорогу туда и обратно, занимало не менее трех часов. Возвращаясь потом домой, я рассказывал Светлане о том, как все прошло. Мы ужинали, и потом начиналась главное – работа в большом космосе. Почти каждый день мы со Светланой работали там. Именно там для нас происходили основные события, именно там для нас была настоящая жизнь, а все остальное – только неизбежная суета. Конечно, мы прекрасно понимали, что для всех остальных все это было по меньшей мере странным, но это не имело никакого значения – мы не собирались кричать на каждом углу о том, что мы знаем, с какими невероятными ситуациями и явлениями мы сталкивались на своем пути. Нам это не было нужно, ведь то, что мы делали, делалось не для того, чтобы получить чье-либо одобрение, а потому, что это было нужно нам самим. Путешествие от одной цивилизации к другой, от одной галактики к другой, из одной вселенной в другую и так далее... Для большинства все это было и остается за гранью понимания и возможного. Так стоило ли пробовать искать даже простого понимания? Конечно же нет, это было просто невозможно. И не потому, что мы высокомерно смотрели на людей, а потому что другим просто невозможно было даже понять, о чем идет речь. И не их в этом вина. Разве можно, к примеру, рожденного слепым, винить в том, что он не может увидеть краски мира? Конечно же нет. А для того, чтобы врожденный слепой мог понять, о чем мы говорим, надо было сначала сделать его зрячим. Без этого попытка объяснить что-то рожденному слепым просто теряет всякий смысл. Если после окончания лечения, которое люди, если и не понимали, как оно происходит, но принимали, потому что они получали от него личную выгоду выздоровления от болезней, с которыми медицина была не в состоянии справиться, то работа в космосе, лежало за пределами понимания подавляющего большинства, и даже не имело смысла об этом с ними говорить, потому что никто не мог ничего проверить и пощупать. Так как для подавляющего большинства исчезновение проблем со здоровьем было достаточным в силу того, что медицинские тесты подтверждали исчезновение патологий, и, как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел, или другими словами, чтобы проблемы со здоровьем исчезли, а как они исчезли их не особо волновало. Так же, как мало кого волнует, как работает телевизор, компьютер и так далее. Главное, что можно нажать кнопочку пульта, и телевизор начнет работать. И это всех устраивает, несмотря на то, что фактически никто не понимает и не знает, как все работает. И на этом стоит потребительская цивилизация, созданная социальными паразитами. В принципе, не нужно, чтобы каждый человек понимал все и вся. Это для подавляющего большинства даже невозможно, так как для этого необходимы знания Наличие талантов, силы воли, желания и очень много времени. А большинство людей не желает тратить свое время на такие, в кавычках, ненужные вещи. Да если бы и потратили, то далеко не у каждого получилось бы достичь понимания, как работает телевизор, компьютер и так далее. Не говоря уже о явлениях, лежащих за пределами привычного материального мира, мира как его понимает большинство. И еще, я уже понял, что ни в СССР, ни в США, никому из власть имущих не нужны люди, умеющие мысли, не нужны люди, которые проснулись от сна. А нужны рабы, которым можно подсунуть суррогат под видом духовности, немного хлеба и много-много зрелищ, которые бы не позволили человеку даже задуматься над существующим порядком вещей. Думать не надо, за тебя подумают другие. Я же всегда с детских лет привык думать самостоятельно и считал и считаю, что это неотъемлемое право любого человека». И после того, как я увидел своими собственными глазами, как люди, которые заявляют всем во всеуслышание о том, что они болеют душой за будущее человечества, и увидел, как они болеют на примере моей попытки заинтересовать их изданием моей книги, я понял, что если я хочу чего-нибудь сделать в этом направлении, то должен действовать сам, не ожидая, как манны небесной, чьей-то поддержки в этом. И этот вывод только подтвердился всем, что произошло в моей жизни позже». Но не будем забегать далеко в будущее, хотя оно уже и стало прошлым. Но тогда, летом 1992 года, все это было в далеком и казалось еще таком далеком будущем. Прежде чем перейти к продолжению своего повествования о моей жизни в Америке, хотелось бы прояснить некоторые моменты, в частности с работой по телефону, так как у очень многих существует весьма смутное, если не сказать полное отсутствие понимания того, что это такое, с чем его едят. Многие, если не сказать все, считают, что при работе на расстоянии телефон играет ключевую роль, и что воздействие идет через телефонную трубку. Так вот, хочу разочаровать имеющих такое мнение, ничего через телефонные провода не проходит, ни лечение, ни энергия, ни что-нибудь еще. Телефон служит только средством связи между мной и моим пациентом для получения информации о том, что происходит с человеком во время моей работы, мне необходимо знать, что мой пациент готов к работе, это во-первых, а во-вторых, что человек сонастроен на мое воздействие. Так как если человек управляет машиной или делает что-нибудь подобное, и в это самое время я начну свое действие, и нагрузка не будет подобрана оптимально именно для этого человека, именно в это время дня, именно для этого места и так далее, то может произойти много неожиданных и неприятных событий, вплоть до трагических. Перегрузка может привести к головокружению, к потере ориентации в пространстве, к потере сознания и даже к состоянию комы со всеми вытекающими из этого последствиями. Именно поэтому мне необходима прямая оперативная связь с моим пациентом во время работы, и телефон в этом случае просто идеален. Телефон только средство связи, не более. А перед тем, как я начинаю свою работу, в том числе и по телефону, первым делом я выясняю у своего пациента, что и как происходило с ним после моего прошлого сеанса. И делается это вот для чего. Перед каждым своим воздействием я сканирую человека на предмет его состояния на момент моей работы. И только после этого приступаю к следующей фазе своей работы. А этой следующей фазой работы является анализ, полученный при сканировании информации. Потом на основании анализа я создаю тактику для своего действия на данный момент и приступаю к воплощению поставленной задачи а после этого человек наблюдает за происходящими изменениями и сообщает мне о них. Это дает мне информацию о том, как работает созданная мной программа, и при необходимости я вношу коррекции, что позволяет мне учитывать индивидуальные особенности человека и его болезней. Вот для чего мне был необходим телефонный контакт, а не для того, чтобы лечить по телефону в прямом смысле этого слова, как думает большинство. И еще один момент, касающийся моей работы по телефону. Когда мне звонит очередной пациент, в то время, когда я его спрашиваю о том, что с ним произошло после моего последнего сеанса, я провожу сканирование, обработку информации, анализ реакции самого человека и создаю программу работы на данный момент. И тогда перехожу к фазе собственного воздействия, которая длится пару минут, после чего прошу человека прилечь или присесть на полчаса. В течение этого получаса процесс идет очень бурный и продолжается потом уже не столь бурно, вплоть до следующего сеанса и так далее. При этом я создаю полную программу с полным обеспечением на весь активный сеанс, продолжительностью в полчаса. Плюс то, что должно произойти в организме до следующего сеанса, все это сжимаю во времени и отпускаю. Другими словами, за 2-3 минуты моего общения с человеком я провожу полноценный сеанс продолжительностью в 30 минут. Просто я его сжимаю во времени, а потом работа разворачивается уже в реальном времени. Я пишу слово «время» только для удобства понимания читателей, так как сжимается и разжимается не время, а скорость протекания материальных процессов. При этом нагрузка при сжатии времени ложится только на меня, в то время как у пациента все происходит со скоростями гармоничными и оптимальными для протекания процессов реальной жизни конкретного человека». Такая хитрость позволила мне в течение короткого времени оказывать помощь максимальному числу людей при минимальной затрате реального времени. Такое резкое ускорение процессов при заложении воздействующей программы, конечно же, сопровождается огромной нагрузкой на мое физическое тело. Обычно это сопровождается резким скачком давления, которое также резко возвращается к норме. Мне трудно делать какие-либо сравнения, потому что я не знаю никого другого, кто бы делал именно так. Но вполне возможно, что нагрузки при этом больше, чем при запуске в космос. Если не поболее, только мне и не с чем сравнить, так как я обычным способом в космос не летал. Но нагрузки при попадании самолета в воздушные ямы или при спуске и подъеме самолета по сравнению с состоянием при моей работе – просто детский сад. Но самое неприятное во всем этом – то, что переходы из одного состояния в другое приходится делать при работе по телефону каждые 2-3 минуты, Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И так раз двадцать тридцать без перерыва. Когда работая с чем-то большим, выполнил все нужные приготовления для решения поставленной задачи, вошел в нужное состояние, сделал все, что нужно, а потом вернулся в исходное. Так что работать с человеком тяжелее во много раз, чем работать с какой-нибудь глобальной проблемой. Но именно такие мои тренировки работы с людьми сделали возможным в дальнейшем работу с глобальными объектами, и дали возможность выдерживать любые нагрузки, хотя и чувствуешь себя после таких тренировок порой раздавленным тараканом или полежавшим на солнышке под катком, но не зря же говорится, что битье определяет сознание. Постоянно ставя себя под такие перегрузки и суперперегрузки, я смог выработать иммунитет к ним, закалить себя усилиями своей воли, заставляя себя делать то, что необходимо, несмотря ни на что, не обращая внимания порой на огромное переутомление. Но именно благодаря подобным тренировкам мне и удалось добиться того, что я мог завершить любое начатое дело, выдерживая практически любую нагрузку, столько, сколько это необходимо для полного завершения начатого. А если учесть, что даже при самой идеальной проработке задачи, которую необходимо решить, невозможно предугадать всевозможные ситуации, особенно когда ты это делаешь первый раз, и даже некому тебе подсказать. И особенно такая моя тренировка пригодилась при нападении на меня врагов, которые не играют по законам рыцарства, а бьют с одной целью – уничтожить. При этом я еще стараюсь не подать виду о том, что на самом деле происходит, и многие, ничего не зная об этом, считают, что это так просто. Двинул, улыбаясь одной рукой, и проблема решена. Такой уж у меня дурной характер – не показывать другим, что мне тяжело, или что я смертельно устал. Для меня это равносильно потере чести и достоинства, но ну, не привык я слюни распускать, притом с детства. Людям видна только внешняя сторона происходящего, и они даже не могут себе представить, что же на самом деле происходит. Воздействие на расстоянии по телефону можно сравнить с видеозаписью, которая передается на очень большой скорости, а когда достигает адресата, начинает прокручиваться с нормальной скоростью. Так и при дистанционном воздействии в течение пары минут производится сканирование, анализ и создание программы воздействия, ускоренная реализация этой программы и доставка ее пациенту. А когда пациент получает такую посылку, она разворачивается на 30 минут. Именно такое мое изобретение позволило мне в течение часа работы по телефону проводить полноценные сеансы воздействия с 15-20 людьми. Таким образом, один час моей работы по нагрузке оказывался равным 8-10 часам обычной работы. И этот час для меня по нагрузке соответствовал этим 8-10 часам обычной работы. И это было только началом рабочего дня, так как после часа дистанционной работы я начинал работу в своем офисе. И как я уже писал каждые 15 минут в течение нескольких часов, у меня были пациенты. Именно благодаря такой интенсивности не удавалось и оказывать помощь многим людям и сохранять много времени для всего остального, особенно для работы в других измерениях, которые для большинства людей были плодом больного воображения, только потому, что они ничего о них не знали и не могли сами пощупать руками. Но для меня и Светлана не имело значения, что думают по этому поводу другие. Мы делали то, что нам подсказывало наше сердце, наш разум и совесть, ведь то, что мы делали, мы делали не ради чьего-то одобрения, а потому что этого требовала наша душа и совесть. А для остальных наша основная работа оставалась совершенно неизвестной, по одной простой причине. Мы об этой работе не спешили сообщать кому-либо. Мы делали работу в космосе не ради чьего-то одобрения, а ради дела. И нас совсем не беспокоил вопрос, как к этому будут относиться другие. Да и происходящее во время этой работы – лежала за гранью понимания большинства людей и просто не имело смысла об этом говорить. Многие понятия, явления, процессы были совершенно незнакомы жителям нашей Мидгард-Земли, и особенно непонятно была для подавляющего большинства наша роль во всем происходящем. Непонятно в силу того, что социальные паразиты навязали людям извращенное понимание о возможностях разума при правильном развитии. А если учесть, что те же самые социальные паразиты весьма ловко навязали и продолжают навязывать псевдоучения, якобы ведущие человека к духовному развитию, то картина глобального обмана и заблуждения становится цельной. А если добавить ко всему этому еще и самодеятельность, огромного числа медиумов, контактеров и так далее, которые вроде бы не связаны ни с какими учениями, ситуация становится вообще мрачной. Самое досадное во всем этом то, что многие медиумы, контактеры действительно имеют от природы, в большей или меньшей мере способности, которые многие называют сверхспособностями. Но практически всегда эти способности находятся в зачаточном состоянии, и практически никто из их носителей даже не задумывается над тем, чтобы их осмыслить, изучить, развить, не говоря уже о том, чтобы создать что-нибудь новое. Это во-первых. А во-вторых, медиумы и контактеры автоматически считают, что они при первом же контакте – Выходят на связь с высшими силами, ангелами, высокоразвитыми цивилизациями. При этом априори считая, что выше физически плотного мира сразу идут светлые уровни, и что там живут только светлые существа. А в-третьих, контактеры проецируют на эти уровни понятия и представления именно физического мира, даже не задумываясь о том, что в других уровнях реальности действуют совершенно другие законы природы, и на каждом уровне эти законы свои» и все они отличаются от законов физически плотного мира. Но практически все медиумы и контактеры даже не задумываются об этом и ведут себя и реагируют на происходящее, так же как и на происходящее в физически плотном мире. И это уже само по себе принципиальная ошибка. Для того, чтобы человек мог действовать и даже анализировать происходящее на других уровнях, он должен не только иметь представление о происходящем на этих уровнях, но и понимание законов природы, действующих на этих уровнях а также соответствующий уровень развития сознания. К сожалению, подавляющее большинство имеющих от природы задатки, так называемых паранормальных способностей, не говоря уже о тех, у кого они отсутствуют, даже не понимают этого. И в этом вся беда. В подавляющем числе случаев даже люди, обладающие природными задатками паранормальных способностей, становятся легкой добычей паразитов разных уровней. Так что мы особенно и не пытались делиться с окружающими нас людьми своими соображениями и делами. Конечно, кое-что в пределах допустимого восприятия мы говорили, но далеко не каждому, а тем, кому говорили, говорили только то, что человек мог воспринять адекватно. Мне не составляло труда определить уровень адекватного восприятия человека, так как я постоянно воспринимал на телепатическом уровне восприятие реакцию человека на сказанное мною или нами. Как только возникал некоторый дефицит доверия, я не шел дальше своих пояснений до тех пор, пока не возникало полное понимание. И даже в случае правильного понимания у каждого человека существует предел воспринимаемой информации, который не следует переходить, по крайней мере резко, иначе это может привести к серьезной психологической травме. Ко всему этому человека необходимо готовить плавно, желательно без революций, которые никогда ни к чему хорошему не приводят. Качественный разрыв в чем-либо всегда чреват отрицательными последствиями, которые проявят себя рано или поздно. Так или иначе, мы почти каждый день погружались в иной мир, который был для нас совершенно реальным и живым. У кого-то, конечно, может возникнуть вопрос о том, а почему я уверен в том, что мы со Светланой не принадлежим к тем, кого я только что описал. Вопрос, конечно, правомочный. Но уверенность в завтрашнем дне, как говорил один герой известной интермедии «Ночное» в исполнении Хазанова, основана на очень многом. И первое, что можно привести в доказательство правоты этого заключения, так это то, что происходящее с нами нельзя было почерпнуть из самой крутой фантастики и совершенно не было похоже даже близко на все происходящее на физически плотном уровне. Происходящее с нами и вокруг нас просто невозможно было придумать в то время как информация, получаемая во время контактов подавляющим большинством контактеров, ясновидящих и медиумов, базировалась на информации, которая основывалась на уровне образования и понимания самих принимающих информацию, и в полном соответствии с законами физически плотного мира, который только и был знаком принимающим подобную информацию. Так что достаточно только прочитать или услышать, что получают люди при подобных контактах, чтобы сразу понять их в кавычках внеземную природу. Иногда просто удивляешься, как виртуозно паразиты разных земных уровней научились разводить людей. Так что ни я, ни Светлана никогда не получали информацию ни от ангелов-хранителей, ни от каких-либо других существ планетарных уровней Мидгард земли или инопланетян. И как я уже писал ранее об автобиографии, я всегда предельно осторожно отношусь к любому событию, и пока не получу подтверждения о достоверности или объективности, никогда не делаю выводов. И получал я информацию очень часто во время атак паразитов, которые всегда очень активно пытались меня уничтожить. И уничтожить они меня пытались по одной простой причине. Я для них представлял опасность, постоянно разоблачая их действия и помогая людям освободиться от их контроля и не только это. В принципе, я не кривя душой могу утверждать, что именно из-за действий разного уровня паразитов, направленных на то, чтобы меня уничтожить, мне удавалось довольно быстро продвигаться вперед. И я не пытаюсь таким образом красоваться, отнюдь нет. Все дело в том, что паразиты, пытаясь уничтожить меня, выявляли у меня слабые места или вообще эволюционные белые пятна, о существовании которых я даже не подозревал, и наносили именно в эти места удары на мое уничтожение. Как я уже писал ранее, я не могу сказать, что мне это нравилось, я не мазохист, но именно во время попыток моего уничтожения у меня появлялась возможность создавать что-нибудь новое, часто принципиально новое, только потому, что пытающиеся уничтожить меня, сами того не желая, давали мне возможность не только разобраться с ними, но и выйти на принципиально новые уровни развития. Правда, мне удавалось выжить благодаря тому, что во время действий, направленных на мое уничтожение, со всеми вытекающими из этого ощущениями и состояниями мне пока что удавалось быстро и точно разобраться совсем до того, как воздействие успевало уничтожить меня. А это означало, что было необходимо просканировать новые качества, которыми меня били и которых у меня до этого бития не было, создать на основе точного анализа принципиально новые качества и телосущности и тому подобное, и благодаря этому нейтрализовать действия на уничтожение и тех, кто за этим действием стоял. И очень часто не только простых исполнителей, но и тех, кто за ними стоял и прятался за спинами исполнителей. Это равносильно нейтрализации бомбы, когда обратный отчет уже запущен и необходимо за несколько секунд, в лучшем случае несколько минут, определить многозначный код, чтобы остановить взрывной механизм. Довольно часто таких бомб на уничтожение приходилось нейтрализовывать по несколько одновременно причем бомб, принципиально отличающихся друг от друга. Малейшая ошибка или недопустимое промедление и пив пав и ты покойничек, покойничек, покойничек, как поется в одной из популярных песенок из бременских музыкантов в прямом и переносном смысле этого слова. Так что такое ускоренное развитие имеет одно отрицательное свойство. Если ты не успел вовремя найти решение, ты проиграл. И не просто проиграл, а в лучшем случае уничтожен, а в худшем захвачен и превращен в слепое оружие врагов, которые твоими руками, твоими качествами и возможностями будут уничтожать все, что тебе дорого и близко, все то, ради чего ты дышал и боролся. А вот это пострашнее любой смерти. И это не высокопарные слова, а самое, что ни на есть правда, так как мне самому и не один раз приходилось освобождать от управления паразитов светлых иерархов. Иерархов, которые были когда-то захвачены социальными паразитами разных иерархических уровней, и которые большее или меньшее время были управляемы этими паразитами. Так что мне было достаточно почувствовать тоску и непередаваемую душевную боль этих иерархов, после того, как они были освобождены от контроля паразитов и получали назад возможность самим контролировать самих себя. И особенно тяжело было тем, кто при таком контроле паразитов, сохранял свое сознание и прекрасно понимал, что творят его собственными руками эти самые паразиты, и при этом никак не мог ничего изменить. Вот это действительно самое ужасное, что может быть ужаснее смерти, ужаснее пыток, ужаснее всего, что только можно себе представить. И что уж совершенно точно, так это то, что привычные понятия физически плотного мира совершенно не работают в таких ситуациях. Так что даже тот факт, что меня пытались уничтожить и пытались это делать не один раз, говорит о том, что в силу тех или иных обстоятельств, паразитам разных уровней не удавалось меня обмануть. А если у них это и получалось, они пытались взять под контроль или просто уничтожить. А если у них это не получается, они пытаются взять под контроль или просто уничтожить. Это равносильно тому, когда в начале февраля 1991 года я отказался от предложения надеть погоны генерал-полковника, после того, как стало известно о моей причастности к событиям сентября 1987 года, связанным с саркофагом 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Предложение вновь надеть погоны я уволился из армии старшим лейтенантом в 1986 году, отслужив два года, с одним малюсеньким условием. «Иногда я должен буду делать то, что мне прикажут, а до тех пор я могу делать все, что захочу, и во всем мне будет зеленая улица». Я, естественно, отказался, прекрасно понимая, какая реакция последует за такой мой ответ. Ответ должен быть только положительный, отрицательный ответ означал подписание самому себе смертного приговора. Понимал ли я тогда это? Конечно, да. Но другого ответа у меня не было». И я прекрасно понимал, почему у предложивших мне сотрудничество было только два варианта возможного развития сюжета. Но странным образом ни один из них меня не устраивал. Но я, понимая все это, тем не менее дал отрицательный ответ на подобное сотрудничество. И тогда я еще не знал, а только предполагал, что у меня получится нейтрализовать последствия моего отрицательного ответа на подобное предложение. До этого момента меня не пробовали устранить физически тем более целенаправленно, и тем более спецслужбы и спецслужбы весьма серьезные. Так что я только предполагал, что созданные мною системы защиты могут блокировать опасные для моей жизни действия. Но одно дело предполагать, а другое дело иметь подтверждение онному утверждению. Это две совершенно разные вещи, и поэтому, когда я говорил «нет» на столь заманчивое предложение, я не знал, сработают ли мои методы защиты или нет, их действенность мне пришлось проверять в боевых условиях, в самом прямом смысле этого слова, и проверять на самом себе, в условиях, когда возможна только одна проверка. И первую проверку своей системы защиты мне пришлось испытывать через три дня, после того, как я сказал нет. И я об этом уже писал ранее, когда на скорости 100 км в час у моего Берседеса радиоуправляемым взрывателем взорвали левое переднее колесо, с расчетом на то, что мою машину вынесет на встречную полосу движения со всеми вытекающими из этого последствиями. И еще, когда из стоящей на обочине воинской колонны, из ее середины вырвался Урал и понесся прямо на мою машину, чтобы врезаться ей в бок. И когда просверливали бензонасос и создавали бензиновый фонтанчик рядом с разбрасывающим во все стороны искр электромотором. Когда мне пришлось проехать с этим бензиновым фонтанчиком около 70 километров, и когда я должен был сгореть заживо при этом много раз, но не сгорел. Когда у моей машины сливали часть тормозной жидкости, и в определенный момент тормоз переставал действовать. Кто-то может обратить внимание на то, что все попытки были связаны с техникой, с моей машиной. Причиной такой технической направленности методов, нацеленных на освобождение мира от моего в нем присутствия, Связано с тем, что действия людей-исполнителей я блокировал, и ни одному из них не удалось даже приступить к выполнению полученного задания. И именно поэтому основной упор был сделан на технику, с расчетом на то, что мое влияние на технику не окажется столь эффективным, как на людей. Расчет был правильный, но он тоже не оправдался, так как у меня был уже опыт быстрого реагирования на неожиданные и неизвестные мне действия. И этот опыт очень и очень пригодился мне в ситуациях с техникой. Так что расчет на надежность техники не оправдался тоже. Но мне пришлось проверять возможность этого в реальных боевых условиях. Ведь меня убирать пытались не в шутку, а самым серьезным образом, и делали это не дилетанты. С одной стороны, мне повезло, что первыми меня устранять пытались неземные спецслужбы, а если можно так сказать, спецслужбы космические. И первая серьезная попытка моего уничтожения была предпринята после того, как я случайно наткнулся и уничтожил первую паразитическую систему 19 декабря 1987 года. Я об этом уже писал ранее, но упоминаю об этом сейчас по одной простой причине. Меня тогда первый раз, по крайней мере из того, что я сам осознал, пытались уничтожить внешние силы, о существовании которых я даже и не подозревал и которые применили на мне свой излюбленный метод нанесения удара по белым пятнам, или другими словами, эволюционным пробелам. Когда я это понял, пришлось быстро шевелить мозгами, чтобы наработать недостающие у меня качества и тела сущности, чтобы быть в состоянии нейтрализовать действия на уничтожение. Правда, уже тогда я пошел несколько дальше, и создал не только качества и тела, которых не хватало, но и многое другое, что позволило мне тогда не только разобраться с теми, кто выполнял задания на моё уничтожение, но и с теми, кто им дал этот приказ по всей иерархической цепочке. После этого случая мне приходилось решать подобные задачи многократно, решать их очень быстро, а порой и по нескольку раз. И благодаря этому у меня уже был достаточно богатый опыт по нейтрализации программ на уничтожение, и этот опыт как нельзя лучше пригодился тогда, когда меня начали активно уничтожать спецслужбы Советского Союза. И что самое любопытное во всем этом, так это то, что мой опыт нейтрализации, накопленный во время внешних и земных разборок, вскоре очень пригодился и в Америке, но всему свое время. Именно тот факт, что меня пытались уничтожить после моих активных действий паразиты разных уровней, говорит о том, что меня никто не вводит за нос, как, к сожалению, большинство других контактеров и медиумов. В принципе, ни я, ни моя жена Светлана не относимся ни к первой категории, ни ко второй. В том смысле, как это понимает большинство. Все дело в том, что большинство контактировавших и медиумов получают информацию от кого-то, получают информацию от тех, кто вышел с ними на контакт, и что самое интересное, так это то, что информация, им передаваемая при таких контактах, напрямую зависит от уровня образования и понимания принимающих эту информацию. Да и получают эту информацию контактеры и медиумы в земных понятиях и с использованием земных названий звездных систем и так далее. И что самое любопытное в этом, никто из этих контактеров или медиумов даже не поинтересуется у своих информаторов, откуда они знают земные названия и понятия. Но почему-то эти вопросы никем не задаются, и происходит это по нескольким причинам, как связанными с самим принимающими информацию, так и с теми, кто эту информацию передает. С одной стороны, такое положение вещей связано с инертностью восприятия, а с другой стороны... Перед тем, как перейти к тому, что с другой стороны, хотелось бы немного прояснить, что же такое инертность восприятия, ибо каждый будет вкладывать в это понятие свой смысл, а смысл у него определенный, по крайней мере тот, который я сам вкладываю в это понятие, несмотря на то, что другие могут и не согласиться с таким толкованием. Именно поэтому я это понятие и уточняю, и постараюсь сделать это как можно нагляднее. Для этого вернусь на некоторое время в школьные годы. Если мне не изменяет память, в пятом классе мы изучали историю древнего мира – Древний Египет, Древняя Греция, Римская империя и так далее. Когда мы изучали историю Древней Греции в качестве доказательств высочайшей культуры древних греков, в учебнике была помещена древнегреческая мраморная скульптура молодой девушки в тунике с небольшой книгой в правой руке. В пятом классе мы еще мало что знали, но не восхищаться красотой мраморной статуи девушки не мог только слепец. Безупречные формы, грация, застывшая в мраморе, правильное, очень красивое лицо с чисто европейскими чертами. Короче, прекрасное творение рук человеческих. Все смотрели на фотографию этой скульптуры в учебнике, и ни у кого не возникло никаких вопросов. Понятное дело, мы дети, мы еще очень многого не знали, не читали, но не возникало вопросов и у учителя истории. И самое интересное, не только у нашей исторички, которая, кстати, очень любила свой предмет, ну и у всех учителей истории в школах по всему Советскому Союзу, доцентов и профессоров в педагогических вузах, да и у самих историков, которые писали учебники и для будущих учителей истории, и для средних школ. Если с нами, детьми, вроде бы все понятно, то со всеми остальными, мягко говоря, не совсем. Гораздо позже, когда я уже окончил школу, университет, по мере того, как я читал те или иные книги по истории, генетике, антропологии и так далее, у меня постепенно нарастало возмущение, такой грандиозной фальсификации, от такой наглой лжи, которая была очень хорошо продумана. И что самое интересное, так это то, что разоблачение этой самой лжи фрагмент за фрагментом можно было найти еще в школьные годы, в тех же самых учебниках истории. Но все эти фрагменты правды были разнесены в учебниках истории по разным годам обучения, а генетика, антропология практически не изучалась в школе. В результате всего этого пятиклассники с восторгом смотрели на прекрасную древнегреческую статую с маленькой книжкой в руке, и никого не удивляло все это. А чему тут удивляться может спросить кто-нибудь? Ну держит мраморная девушка маленькую такую аккуратную книгу в своей руке. Ну и что в этом такого? Кто не видел маленьких книг, а также среднего размера, большого в твердом или мягком переплете? Да все видели, включая первоклашек и даже детей детсадовского возраста. Может и не все могли читать эти книги, но видели практически все. Привычная каждому картина, книжка в руке. В том-то и дело, что привычная картина. Так что в этом странного? Вроде бы ничего, за исключением нескольких малюсеньких таких нюансов. Малюсенький нюанс первый. Бумага была изобретена в Испании в 11 веке нашей эры, а до этого книг из бумаги не существовало. Книги были, но были они сделаны из кожи животных, специально выделаны и обработанной, и назывались такие листы книг пергаментами. Стоили такие книги огромных денег, были большой редкостью, и весили такие книги десятки, а порой и сотни килограмм, и были очень внушительных размеров. Так что грациозно держать кистью правой руки такую книгу «Хрупкая девушка» не могла, даже теоретически. А если учесть реальные размеры и их вес в реальное античное время – то тогда придется признать, что девушка, держащая книгу в кисти своей руки, явно должна быть из племени титанов. Но согласно древнегреческой мифологии, бог Зевс победил титанов и отправил их в Тартар. Так что древнегреческие зодчие не могли своять в мраморе девушку титана, ну и на этом нюансы не заканчиваются. Малюсенький нюанс второй. Девушка держит в своей руке явно изданную типографским способом книгу. Скульптор ясно показал твердый переплет небольшой книжицы с ровно обрезанными страницами. Можно представить, что хрупкая, грациозная, романтичная девушка держит в своей руке маленький томик стихов. Для справки, книги стали печатать в Европе не раньше 15-16 веков нашей эры, и не в Греции. Так что, как ни крути, а мраморная статуя, которую поместили в учебники истории древнего мира, была создана не раньше 15 века нашей эры. Это с точки зрения технической – ну и это еще не все. А теперь о третьем малюсеньком нюансе. Антропологически мраморная девушка относится к европеоидной расе, белой расе, в то время как население современной Греции относит к особой подрасе, средиземноморской, для которой характерна довольно-таки значительная примесь негроидной расы. И возникла эта подраса в результате длительного смешения европеоидной и негроидных рас в зоне их прямого соприкосновения, а ведь согласно современной истории, так называемую Древнюю Грецию никогда не покоряли негроидные племена, да и сами древние греки никогда не покоряли черный континент Африку. Так каким же образом появилась тогда Средиземноморская подраса? А ведь территория современной Греции впервые была покорена представителями другого подрассового типа только во время завоевания Ромейской империи турками в 1453 году нашей эры. И к тому же часть так называемых турок принадлежали к другой подрасе – семитской. И довольно большая часть турок принадлежала к представителям европеоидной расы, в основном к славянским племенам, которые исповедовали ислам. Да и если почитать внимательно Платона, диалоги, то из них явно следует, что на территории современной Греции жили Элены, которых он относит к потомкам пелазгов – древних славян, и выводят их из одного корня с антами – создателями легендарной Антлани, Атлантиды. Желающие могут сами прочитать диалоги Платона, или, если лень искать нужную информацию среди 17 сотен страниц мелкого текста, могут обратиться к моей книге «Россия в кривых зеркалах», том 1, глава 1, «Захват Мидгард земли темными силами» этап 1. Вот такие малюсенькие нюансы прорисовываются при тщательном анализе ситуации вокруг древнегреческой мраморной статуи девушки с книжкой в руке. Вот вам и привычная картина для любого, но практически никто на эту картину не обращает внимания. И не обращает внимания по одной простой причине. Для современного человека такая картина обыденная, и на ней сознание человека даже не задерживается. А следовало бы, вот такой простой трюк психики человека используют социальные паразиты для оболванивания масс и таких игр с массовым сознанием более чем предостаточно и опираются они на восприятие привычного на уровне подсознания. Из приведенного выше анализа ситуации вокруг мраморной статуи становится вполне понятно, почему дети в школах не обращают внимания на суть самого явления, но не может быть у детей необходимых знаний, которые могут сбросить с глаз пелену привычного. Но пелена привычного скрывает истину и от соответствующих профессионалов, и связано это в первую очередь с тем, что после школы в которой пелена привычно служит мощной дымовой завесой от истины, будущие профессионалы начинают изучать очень узкий интервал прошлого и по отдельно взятой стране или периоду, и практически никогда к одному человеку не стекаются ручейки цельной картинки. И именно поэтому практически никто не может сложить 2 плюс 2, как это парадоксально и не звучит. А социальные паразиты очень долго и нагло этим пользовались, даже особо и не пытаясь свести концы с концами, будучи абсолютно уверенными, что зомбирующие генераторы не позволят никому увидеть глобальный обман и не менее глобальную фальсификацию. Хорошее знание психологии плюс действия зомбирующих генераторов псиполя давали им абсолютную уверенность в собственной безнаказанности. Социальные паразиты успокоились и просчитались. Жизнь сильна, даже слабый росток пробивается к солнцу сквозь бетон, а тем более разум, и пускай это усыпленный обманом разум, потенциал которого силой и подлостью удерживался у спящих. Рано или поздно разум найдет способ освобождения от дурмана насильственного сна, и тогда уже ничего не сможет его удержать и ограничить в развитии. И это время пришло. Социальные паразиты лишились всех своих козырей, которые все до одного были крапленными, и это теперь видно и понятно все большему числу людей, которых они пренебрежительно считали биомассой. Аналогичную тактику применяют и паразиты с других уровней – они подсовывают контактерам-медиумам, ясновидящим, привычную для них информацию, которая им понятна и доступна, как говорится, на понятном для них языке, информацию, которую они хотят услышать и на уровне знаний и представлений принимающих. В нашем случае со Светланой мы информацию не получаем, а добываем сами, и при этом еще и сканируем добытую информацию несколькими способами одновременно – чтобы ничего не упустить из добываемой информации и создать из этой информации полноценную реальную картину. И чем больше таких активных каналов получения информации, тем более полная картина реальности возникает после обработки полученной многогранной информации. Это так, небольшая зарисовка пояснения для прояснения методов получения и обработки информации и того, чем наши со Светланой методы отличаются от других а читатель уже сам пускай делает выводы о том, за кем стоит правда. Я вновь немного увлекся философствованием, и пора возвращаться на Землю, то бишь к тому, что происходило летом 1992 года. Моя работа с Джо Монтана продолжалась регулярно три раза в неделю. Уже через месяц наблюдался существенный прогресс. И так продолжалось до конца декабря 1992 года. С каждой неделей рука Джо становилась все крепче и крепче, и вот в последних числах декабря ожидалась финальная игра за суперкубок. К этому времени Джо Монтана метал своей правой рукой мяч даже дальше, чем когда-либо в его жизни. И вот когда до финальной игры оставалось буквально пара дней, я приехал к нему для проведения сеанса и после своей работы поднял вопрос о том, как он предпочитает рассчитаться со мной за работу. Я спросил у Джо, есть ли у него желание дать совместное интервью журналистам и сколько он хочет скостить за него от общей суммы контракта, или он предпочитает просто оплатить договоренную сумму. На мой вопрос Джо ответил, что хотел бы перенести этот разговор на период после того, как пройдет финальная игра за суперкубок по американскому футболу, и мы с ним обговорили время и день, когда он будет меня ждать для разговора. После этого разговора мы попрощались и поехали домой. В день финальной игры моросил довольно-таки противный дождик, но никто не собирался отменять игру. Первый и последний раз в своей жизни я смотрел по телевизору финальную игру. Точнее смотрел вместе со Светланой. Было интересно, как поведет себя рука Джо во время игры. Рука повела себя как нельзя лучше, чего не скажешь о а ее хозяине. В этой игре Джо Монтана принес победные очки своей команде, и команда Сан-Франциско выиграла суперкубок. И мы радовались этой победе, потому что эта победа стала возможна благодаря моей работе. В назначенный очередной день... В завершающей встрече с Джо Монтана мы с Джорджем были по делам в городе, и он предложил мне сразу после дела ехать к Монтана, не заезжая ко мне домой. Но я настоял, чтобы мы заехали домой, чтобы я смог прослушать свой автоответчик и проверить, нет ли какого-нибудь сообщения от Джо по поводу нашего визита. У меня была уверенность, что в этот день встреча не состоится, и я хотел проверить это, чтобы не ехать довольно-таки далеко впустую. Джордж не мог понять этой моей причуды, но тем не менее он отвез меня к дому. Мы вместе пришли в мой офис, и я прослушал все сообщения, но никакого сообщения о Джо Монтана не было. Джордж еще сказал мне, вот видишь, никакого сообщения о переносе встречи от него нет. Джо классный парень, и если бы что-то изменилось, то он уж бы точно предупредил. И действительно, до этого момента, если он по тем или иным причинам не мог быть на встрече в назначенное время, он всегда звонил и менял или время, или день встречи. Так было всегда в течение четырех с лишним месяцев моей работы с ним. Я извинился перед Джорджем за то, что заставил его сделать крюк с заездом ко мне домой, и мы вновь отправились в путь уже навстречу с Джо Монтана. По уже довольно-таки хорошо знакомой дороге к дому Джо Монтана мы доехали до нужного места даже с некоторым запасом времени. Немного подождали, чтобы попасть к дому точно в нужное время. Нажав кнопку переговорного устройства, он сообщил, что мы приехали на встречу с Джо, как было договорено. И каково же было его удивление, когда на вызов ответила горничная и сообщила, что дома никого нет. «И нам с Джорджем пришлось впустую возвращаться домой. У Джорджа было много предположений по этому поводу. Он пытался найти оправдание такому поведению национального героя. Может быть, он не имел возможности позвонить и перенести время встречи. Может, он позвонил уже после того, как мы выехали на встречу и так далее. Мы приехали ко мне домой». И я еще раз прослушал сообщение на автоответчике, но никакого сообщения о Джо Монтана там не было. Как ни позвонил он и на следующий день, и через два дня, и через три. Он никогда больше не позвонил. Я связался через Джорджа с Джо Кузимана и сообщил тому ситуацию и потребовало у него разобраться в чем дело. Джо Кузимана был очень удивлен случившимся и сообщил, что Джо Монтана парень что надо. Когда его отец задолжал кому-то, он приехал сам и рассчитался за долги своего отца. А в этой ситуации это его личные обязательства, и он их свято выполнит. Вот такой образ был создан средствами массовой информации для своего национального героя. Джо Кузимана попал таки в дом Джо Монтана, и даже тогда, когда там была вся его семья, включая мать и отца, которые знали о моей работе и нашем договоре. Когда же Джо Кузимана поднял вопрос обо мне и о том, когда и как Джо Монтана собирается со мной рассчитаться, то был гораздо больше, чем я удивлен его ответом. Джо Монтана сообщил ему о том, что он ничего не хочет слышать обо мне и ничего не собирается мне платить, так как с ним работало много специалистов, и вообще причем я к тому, что его рука вернулась к норме. Растерянный случившимся Джо Кузимана все мне это передал, и тогда я велел ему передать мой ответ Джо Монтана. Я просил ему передать, что я не буду возвращать его руку к тому состоянию, которое у нее было до начала моей работы, отнюдь нет. Чтобы потом он не мог сказать, что я сделал плохую работу. Я решил его наказать по-другому. Если он жаден на деньги и непорядочный человек, то самым сильным наказанием ему будет, если он потеряет деньги и потеряет гораздо больше денег, чем он должен был мне. Кроме этого, он потеряет и свой статус лучшего игрока американского футбола. Я сделаю так, что Стивен Янг будет играть лучше, чем он, и станет новой звездой американского футбола, и что скоро все забудут о Джо Монтана. Вот такое наказание я придумал для Джо Монтана, и попросил Джо Кузимана передать адресату, что он и сделал. Конечно, когда это произошло, Джо Монтана был на вершине своей славы, после возвращения в спорт после травмы. И для него все переданное оказалось смешным, но смеется тот, кто смеется последним. Стивен Янг был запасным игроком и всегда был в тени Джо Монтана. И только после травмы руки последнего он два года играл в команде как основной игрок, что вызывало у Джо Монтана сильное раздражение, переходящее в ненависть. Он видел в Стиве Янге человека, который подсиживает его и ждет, не дождется, когда Джо Монтана освободит ему место. В чем-то, возможно, Джо Монтана и был прав, но Стив Янг тоже все свои лучшие годы находился в его тени. Правда, за два года, пока Джо Монтана не мог играть из-за серьезной травмы руки, Стивен Янг никак себя не показал. Так что Джо Монтана вроде бы некого было опасаться. Но это только на первый взгляд. Первое, что произошло с Джо Монтана, так это он перешел играть в другую команду, подписав контракт на 200 миллионов долларов. И автоматически Стив Янг стал основным игроком команды Сан-Франциско. Перейдя в новую команду, Джо Монтана, имея здоровую руку, никак себя не показал и контракт с ним был аннулирован. Это означало полный крах его спортивной карьеры и потерю заветных 200 миллионов долларов, которые он уже видел в своем кармане. Кроме этого, Джо Монтана потерял порядка 100 миллионов рекламных долларов. Национального героя забыли очень быстро и основательно. Некоторое время он еще показывался периодически в рекламе спортивных товаров в телевизионных магазинах, но вскоре исчез и там, Стив Янг выиграл при моей поддержке суперкубок для команды Сан-Франциско в 1995 году и стал новой звездой американского футбола. Средства массовой информации кричали о том, что он превзошел самого Джо Монтана. Это было, наверное, не очень приятно слышать самому Джо Монтана, но это уже его проблемы. Таким образом, я выполнил все пункты своего наказания, над которым Джо Монтана смеялся в январе 1993 года. После того, как я помог Стиву Янгу стать звездой, я больше не видел особой необходимости продолжать поддерживать его, и, как это ни странно, после этого он никак себя не показал. Так что Джо Монтана получил самое действенное наказание. Он потерял огромные деньги, и это самое адекватное наказание за подлость и жадность. Для жадного потерять денег больнее, чем потеря руки или ноги, и даже самой жизни. За свою гордыню и пренебрежительное отношение к людям – он был наказан забвением. Это пример адекватного ответа или наказания. И хотя подобное наказание не наступает мгновенно, но оно является единственно правильным. Думается, потом Джо Монтана вспоминал и о моих словах, а если даже и не вспоминал, не это главное. Главное то, что он понес адекватное наказание за свои подлости. Вот так закончилась история с лечением Джо Монтана, начавшаяся в июле 1992 года. К сожалению, все обернулось не так, как могло бы, но как бы мне и не было неприятно, то, что произошло, тем не менее, даже в этом случае, мне удалось решить проблему, с которой американская медицина справиться не могла. Я отремонтировал серьезно поврежденную руку, восстановил нервную систему правой руки, которая через два года после травмы работала на 5% от нормы. А это результат, вне зависимости от того, как повел себя Джо Монтана. Конечно, если бы он выполнил свои обязательства, и об этом стало бы известно средством массовой информации, то было бы значительно лучше, а может быть и нет. В жизни всегда так, в одном проигрываешь, зато выигрываешь в другом. Лето 1992 года прошло в обыденных для меня делах, которые всем остальным, скорее всего, не казались столь обыденными. Я работал со своими пациентами, потом мы со Светланой работали в иных мирах. Периодически у меня были встречи с возможными пациентами и интересующимися моими знаниями людьми. В свободное время я любил поиграть в компьютерные игры, которые в 1992 году были еще довольно-таки примитивными, с современных позиций. Но тогда они казались чем-то невероятным. Игровые приставки к телевизору позволяли играть на большом экране телевизора, что еще больше усиливало эффект. Мы купили домой телевизор с максимально большим экраном, который был только возможен. И на таком экране было приятно не только играть в компьютерные игры, но и смотреть фильмы. Мы со Светланой продолжали смотреть фильмы, особенно фантастические, что весьма способствовало продвижению в познании английского языка. Я подписался на кабельное телевидение, и нам было весьма непривычно, когда можно было выбирать, что посмотреть на 100 телевизионных каналах. Особенно непривычно было то, что на нескольких каналах Непрерывно показывали только художественные фильмы без рекламы. А новейшие фильмы можно было заказать через пульт, заплатив 3 доллара 50 центов за просмотр одного фильма. Тогда для нас это было удивительно, если сравнить с тем, что было в СССР до нашего отъезда. Короче, мы продолжали открывать для себя Америку пока еще только с одной стороны. Но очень скоро нам волей-неволей пришлось столкнуться и с обратной стороной этой самой Америки. И постепенно яркая мишура внешней стороны стала развеиваться, но всему свое время. На этом пока все, продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.